ОБС ты работаешь, блин Не смей выключаться, блин Иначе я тебе что-то сделаю Нехорошее Короче, продолжаем, ребят Мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архим Асайлум Готи угу. Играть Продолжаем, короче, с вами играть Бэтмена проходить Если ОБС сейчас отключится То я и поблид ОБС -а выключу нафиг. Вырублю и удалю вообще Ага Я знаю, что я очень критичный человек, но Powered by Unreal Technology Так Nvidia Я знаю, я видел уже Nvidia It's meant to be played Если бы я сейчас отключил, то я Не буду снимать вообще ничего Никогда, Кататься в сапогах тоже Изнес, ребят, но это было последнее видео. Привет, последний, точнее. А, ладно, начать. Поэтому нарк 17 февраля. Ахам. Режим истории. Ахам. Использовать прием высоты батаран, чтобы медленно, незаметно мигнуть батаран в сторону жага. Внимание! У нас сбежал в что лучше избавить его от мучений. Вот единственное надежное лечение. Бэтмен, считай уже, пока. По стелсику. Пытаемся, ребят, по стелсу тут проходить. Тут семь! Мы тут должны драться с Батманом! Отлично! Скорее не думают танцеваться! Надо бы ее сначала предупредить насчет того, что это свидание может быть у Харли. Ну ладно, по не получилось всех трех дел. Я Ага еще несколько своих ребят. Посмотрь, <Ага. Начнём отсюда. свят> Я тебя угою. Да блин. Извините задуматься. дума. У меня этого неудачника не было никаких шансов. Это же ясно. Начается она-то там. Дядюшка Джей! Внимание, у нас сбежал больной. Одет в костюмчик летучий, мыши. Вот идиот! Его статус нарядный и опасный. Хотя лично я думаю, что лучше избавить его от мучений. Вот единственная надежная мечта. Джокер сказал его взять, я его возьму. Ты меня возьмешь, ага. я уверен практически на сто процентов, что ты меня найдешь и убьешь. Я уверен практически на сто процентов, что ты меня найдешь именно ты 885. Да? Я послал тебе еще нескольких своих ребят. Посмотри, как ты велел найти его. Нет, нет, смысл у психов. Ну не все психологи-психи, как Семен Перснов говорил. Один мой знакомый Семен говорил, не все психологи психи. Похоже, Джокер догадался, как я высадил Гордона. Следы офицера Боулса кончаются здесь. Это Джефф Цербоун. Чё им скажите? Прокомментируйте, как нибудь вашу ситуацию, а? Ну и куда дальше идти? Так. Тап. Нет, не не не не не не Надо так. Так. Назад нужен, то есть... На... Не, надо назад, надо так. Надо назад. Ты слышишь меня, Бэттл? Так, сюда, ну... Да, это я! Эдвард Мигма, Ридлер! И что самое важное, я тот, кто умеет тебе взломать ваши примитивные коммуникации, не проблема для моего гения. Моя цель проста. Ты пройдешь ряд до смешного тяжелых испытаний, и... Впрочем, ты сам все увидишь. Готов к первому испытанию? Отлично, но будь осторожен, не порежься об этот обшарпанный Шарп. портрет. Шарп. Так какого тут под портрет в смысле? Нет, я вроде видел где-то картинки тут, э, вот тут вот. Я сказал, не повеься об этот обшарпанный портрет. Ну, блин, ну, ну не играй тогда со мной, Эдвард. Извиняюсь, ребятки, сейчас выйдем.. Продолжим, когда мы с вами... Извиняюсь, ребятки. Ты знаешь, портрет, картина, изображение да. на стене, в рамке. А? Воду? Ладно, хорошо. Вылью. Сейчас. Фирмы да понял я, блин. Понял я, л пал Я у меня... Я маме же помогал. Сказал точнее, что... Вентилятор фирмы Шарп. А, вот где? Вот этот какой-то портрет. Блин, а это... Шарпанный покрыт. Надиратель Шар. Старикан, который здесь начальник. На картине, на стене. Да понял я. Ага. Шарп. Так, а где этот. Я ж тут.. А, вон! Блин, ну понял, не. сам это сразу и сказал бы. А, это этот старикан. Ты про этого старикан или? Я Да понял я! Тарикан, здесь на картине, на стене. Эх. Нет, блин... Да блин... Блин, <звук> на... <звук> Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг... Да понял я, что шарф нужно Старикана... Того... Закворачиваю... <звук> <Корать, шарп. звук> ага... Надзиратель шар. Да, понял Итак, тебе это удалось. Отлично. Но хотя бы ты ребёнок справился, но не то, что всемирно известный детектив. Ну да. Челюсти Джокера. А не то, что здесь действие, Я Эдвард Нигма. Разбросал во арк. Ладно, назад. Я здесь, Бэтмен. А, он там Бэтмен. Шарпен, Уильям, Была резня да. Боус приказал всем прикрывать главный вход Сказал, Сказал что-то что об армии Джокера Рвущейся через ворота ага. Двое из моих людей шли к выходу И Фрэнк застрелил их ага. У них не было ни шанса Я, не, я Боус не Сначала раз, я так и подумал так скажем, Но потом увидел Харли Квинн прочую. В окружении заключенных из Блэкгейт Они просто убивали Всех, кого нашли ага. в помещении у Это меня нет. А я забежал сюда, запер дверь, я все видел по каналу безопасности, Зиняюсь, с ними был кто-то похожий на комиссара Баулс смерт. его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него Отлично, он был подонком Прости, приятель Только для персонала написано, только для персонала Проделал рам дверь, так. О. Oh. Блин. Mm. открываем, пробел, сшимаем, сшим, сшим, сшим. Так, вот тут контролл. Ну блин, давно просто не играл в Бэтмен на Архмасалду. Хочу очень много чего увидеть, посмотреть тут. Точнее, даже я не тоже бы сказал что я много, мало в него играл. но ну, точнее, я бы очень сильно на самом деле хотел бы в него очень много поиграть. О! А вот это вот территория ядовитого плюща, насколько я понимаю. Ага. Насколько я понимаю, это территория ядовитого плюща. Ну, насколько я, я понимаю. Может быть и не так. Может и так. Короче, сделаю сейчас. Арх, лечебница. Психушка. Так, нет, топ. Надо на принц Крын. Вот и все. Сделал. Ой, блин, нет, не-не-не-не-не-не-не, извините, это не то было. Сейчас нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, надо было. Ну, нужно было просто. Простите, сэр, но сюда нельзя. Проход закрыт. Куда ведет эта дверь? Там. Путь на старую насосную станцию. Начальник Шарп закрыл ее вскоре после назначения. есть... должны пойти туда и разнести ее в тренинг. перекрыт. Никто не войдет и не выйдет. Все в порядке. Не в порядке. Джокер непредсказуем. Будь на готове. Да? Думаешь, он тут появится? Не факт. Он не Просим выставь похлепление. Ну же, какая-то карточка, блин. Бэтмен, слава богу, ты выбросил. Что там происходит? Нам приказали идти сюда, а потом связь отрубилась. По радио просто играют эту чертову музыку и все. Джокер захватил остров. Это из-за него вы здесь. Как это вышло? Ведь ты здесь и... Нас предал охранник по имени Фрэнк Боулс. Он выпустил Джокера, а тот прикончил его, как только Боулс стал ненужным. Да уж, вот эта преданность. Тебе помочь? Нет, ты и твои люди здесь в безопасности. Я вас найду, если понадобится помощь. наверх на крышу полез сейчас пробел Блин, у меня только батаран что ли только есть ну не только батаранг внимание сработал сигнализация бета бедмобиля араку отключи защитную систему бет-мобиля. я получила сигнал тревоги что случилось где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квин включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Этот мобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Архиме. Так. стоп. Восток. Восток. Так, сюда можно сходить, сюда можно сходить, сюда, сюда и сюда. Им тоже. Не, лучше, короче, бы это не... тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Араку. Спасибо, Араку. Ладно. А, вот сюда вот? Это не сюда, это... Ладно, ладно, не, по заданию пойдем, во-первых. этот Бэтмобиль. Так, на тап. По дороге ты, по дороге, по дороге, по дороге идем. Я понимаю, здесь должна быть идеальная экрана. Ну, да. К сожалению, пациенты всегда будут убегать, а я их остановлю. Я это не буду, но я но ну, я не могу только с одним покончил но ну, я реально не смог по стелсу я не знал что будет у меня там ждать короче мы с вами наш Оставайтесь с коллегами. Я положу этому конец. Немедленно. Ну что подумать, как? <связывая> Ай, больно. Кто-нибудь помогите мышке, малышке. Ладно, нос. ребят, короче. Всем до скорых встреч. Мы с вами нашли наконец-ки, как туда входить, где задание. И с вами был я, Ванк. И давайте до следующих серий в Бэтмене. Лечебницы психушки Архем. Пока-пока, ребят.